Приветствую всех, любителей видеоигр Ман-Итер Ну что, я, короче, на самом деле решил немножко подзабить на... на на на на на красивые места и так далее И думаю, можно сразу ехать к сюжету Почему? Первая причина, потому что я посмотрел по прокачке Нужен 35 уровень А значит, это еще 100% конец Ну, предположительно, что это не конец Ну, или надежда, что это не конец только шалотиками точно в любом случае мы должны его купить, что дает очень много белка. Из этого никак. Вообще не получится. Еще и его ушатаю, а тот, что он вообще не ел. Главное, это выворачивается от него. Значит, так поворачивается. Вроде хорошо, и плохо. Я прошалота. Спасибо, ребят, не вариант сейчас, вообще никак. Вообще никак не вариант. Мы сейчас идем по квесту. У нас как бы без вариантов ситуация. Так, давайте я сейчас использую. Блять, там еще один кашалот. Ну ладно, обойдемся. И не обойдемся. Не, мы не можем как просто играть и пройти кашало. Ну что, такие жирные, только потому что. Можем себе позволить, мы можем себе позволить и какого-то съесть, в принципе, почти на суше, причем. А Это че из воды вылез? Так, что хотел нас ударить, а я почти увернулся, но не уверен. На самом деле, я не понимаю, почему у нас удары кулками такие сладенькие, если честно. Я ему удивил, вот того, как стал мегалодоном, отнимал столько же, ну я тестил, это было интересно. Я одного съедал точно, я понял. Что, они 60 всего наносят? Можно под воду уйти, как а не это есть. Ой, блин, как неудобно. Кусочки уходите, под воду. Отлично. 1300 почти с него поимели. Ну что? Сай спит его подновленным боевым судном времен Второй Мировой подновленным, может быть просто подновленным бы назвать так. Ну что, погнали. Так, у него два флокатора. Привет, родная. Как видишь, я сегодня подготовился. У него два электрических флокатора, которые мы первым О! же делом уничтожим. Я с тобой не боюсь. Так, я понял. Урон у нее, охренеть, какой большой. Плюсом новодяжки, плюсом новодяжки, так, не уплывешь, а где она, ой ой ой ой ой ой ой ой, ой! так, как нам его лупить, то я вот пока не хуриваю, он мощный, так, может быть, понятно, я понял, бить их нельзя ни в коем случае, так, а есть-то даже в принципе Огонь нечего. Есть тоже-то, в принципе, нечего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как больно-то, божечки. человека, ее из Ух ты, блядь. Вот. Так, а если я сейчас ее ударю ну теперь. Да подожди, ты видишь, я тестирую. Так, подожди. Ага, понятно. Е я как-то там. А, могу. Так, ага, хорошо. Бля, да я увернулся, пойду. Так, мне нужно поесть. Блин, ну вот эта битва уже хорошая. Я все хорошая битва, вообще, мне нравится. Вообще классно сделано. Так, где его подло? Это под, под ракетой. Опа, увернулись. Еще раз увернулись. Что? Не думала, что у меня и да хватит, да его, отлично Теперь уворачиваемся Сейчас я, ты, ты, не увернулись Ни хрена, ну как ладно торпеды, ты не Блин, как же больно И сейчас, отлично Плывем, плывем, плывем Отлично У меня в лодке что угодно имеется Так, ну мы будем, ладно, я понял Перекусывать этими торпед... Ой, торпедами Где там торпеда Тор... Торпеда, отстань от меня Потому Огонь что я уже по понял, что я уже погибну, если сейчас буду еще и на торпеды нападать. Так, я не знаю, попал я или нет, но мне торпеда меня нужна. Так, где этот человек? Меня надо перепустить. Ух ты, блядь, как я Отправьте вовремя увернулся. Так, оп. Ну я тебе отлично. задам. Так, там еще одна торпеда. Так, Отлично. Отлично. Так, ему идут подкрепления вот Хорошо шевелись, Стамбул, Так, а почему я над водой оказался, если я был заразов под водой? Понятно, теперь так просто мне... Ух ты же, блядь, как бурминка Так просто теперь поесть не получится Еще их не нужно одолеть Но сначала, прежде чем мы будем одолевать, надо перекусить, если честно Так... А, вижу мертвый человек, хорошо Так, они еще и кидают бомбочки Ага Но у меня к ним подход простой, на самом деле, если честно Просто в них врезаться, потому что я так урона больше на нашу. Прикиньте, больше, чем просто укус ай яй, -яй от бомбочки не Ну Но еще иногда сбрасываю этих людей То есть вот он кидает бомбочку, я его разочек поймал И сразу же бросил, чтобы по мне не стреляли все просто а потом просто до да, уклоняйся, уклоняйся. <смех> уклоняйся ну можно доесть если по мне потом не попадут то можно и доесть так все бросаем бросаем бросаем блин а что это за голоса такие непонятно ай -я -я, уйди уйди уйди уйди уйди уйди так мы сейчас всю подмогу собьем и отлично так одни есть Старые еще нету. что за звуки? Ну так вы че? Отлично, съедаем, съедаем, съедаем. блять оторвался. Жалко. Давайте, давай, Конечно. Так, теперь быстро кушаем, пока есть возможность. Охотников, естественно, доедаем. Там же еще и под водой плавают, не забываем. Отлично Так, где этот охотник я, я вижу я Вижу, их тут много, много. Надо под воду. Ага, ой Ой, а что я сделаю, я ее поймал И типа это нормально все оказалось Ну-ка, отлично что? Ой, не думала, что у меня это. Не обезвредил является. просто ой, Так, иди сюда, дай я к тобой подключусь Ага ты не уплывешь, И оп Опа Блять, промахнулся, сука. У меня в лодке что угодно имеется. Это хорошо. Так, ну на ту торпеду мне уже пофиг. Так. Огонь по готовности! Где торпеда? Я из твоего хипка. Трость себе сделал. Ой-ой-ой, ой-ой. Еще стреляют по мне. Оп! Как ты будешь у меня на смотреться. Ты видел, сколько жизни у тебя и сколько у меня. Да ты прикалываешься, что ли? Если бы я еще сразу догадался, что Запускай, я могу. Брата! Что я могу еще это самое торп... ловить торпеды на ходу и лупить ими. Я бы еще бы данным-да прошел. Вторую ногу. Ой. Или я бы сейчас последнее, что Ноги просто облизывало, добросил блядь. Да ешь, у. Дет тебя нахрен это последнее, что я сделаю. А -а -а. Он сам уничтожился для того, чтобы ее убить. И, блядь, печальный конец. Жалко, что я умру. Полагаю, из этого можно извлечь урок. Например, о том, что меркантильность привела человечество к экологическому кризису. Но мы лишь простое телешоу про то, как акулы убивают людей, а люди убивают акул. До следующего рыболовного сезона. С вами были Охотники против Людоедов. Охотники против Людоедов. Манитер. Это так, как канал переводится. Давайте, ладно, я не думаю, что после титров что-то будет, поэтому просто это пропустим. Поздравляем, вы завершили основной сюжет. Можете продолжить есть, расти и развиваться. Мегалодон найденный эволюцией 21 из 26. Рейтинг дурной славы 9. Почти 10 часов в игре. Прогресс по региону 100, 100, 100, 80. Это я, короче, не знаю, почему здесь всего 9%. Меня это просто ну, немножко бесит. Эти моряки вам не друзья. Они здесь только для того, чтобы продать нас в пожизненную кабалу. Вдушные медные рудники тараканов. Опа. У нас новый квест появился. Необычный запах я. Вы чуете новый запах? В воде дрейфует Что, Что, Возможно... При... О, поплыли, поплыли. Поплыли, поплыли по заданечку. Ну, как я понял, ладно. Это он, короче, самоубился. Получается, ради того чтобы это самое, чтобы уничтожить эту акулу, то есть он потерял все, и ребенка, точнее сына, и себя, и все на свете, стоп, так это же лодка этого самого, ладно, мы как бы поплывем, посмотрим, видеовставка все-таки как-никак, если опять битва с ним, это будет смешно, а нет, привет, меня зовут Трип Вестхавен, я создатель серии документальных фильмов, о дикой природе Мэн-Итер. За время съемок в объективы наших камер попало огромное количество причуд эволюции, странных мутаций, невиданных ранее, я обсуждал их с одним ведущим морским биологом. И она винит во всем невероятно высокий уровень промышленного и радиоактивного загрязнения в районе Порт-Кловиса. Однако я никак не мог избавиться от чувства, что она заговаривает мне зубы что ей на самом деле известно и почему она это скрывает. А затем, какое совпадение, ко мне подсел бывший специалист секретной государственной службы. То, что он мне рассказал, долго не давало мне покоя. Привело обратно в порт Кловис и заставило пуститься в опасное путешествие, в ходе которого вскрылись темные секреты, правительственные тайны и секретная клика пришельцев, стремящихся навязать свою волю человечеству. Давайте вместе докопаемся до правды в зове правды. Это что за иллюминаты? У меня, кстати, нет этого расширения. Нету дел сишки на это. Еще одно плавучее свидетельство избыточных трат на военный комплекс. Так, погоня за чемпионом. Ну поплыли. Заодно по пути немножко поем. Так, я не понял, я буду апаться сегодня или нет, вообще? О, вот это я сажу сейчас. Нихуя, блядь, косатка дебанная. Да ты шо, я тут для детей кавал. как их зовут? М -м -м, Кошалотов, а ты мне что сделаешь? Ты шо, кучка совсем. Я понимаю, что ты там э, преследуема, что ты большая, выросла больше, чем надо, ешь больше, чем надо. Ботишься на других моих братьев Ну, точнее, у меня здесь нету братьев Я же мегалодон все против меня Потому что я не такой, как все По факту О, 120 крип прошел, ну, конец. -то. То, то Где мой уровень? У меня будет новый уровень или нет? Вообще, когда-нибудь у меня будет новый уровень? Так, два задания Проплыть через польца хорошо Хоп Стоит только поговорить с этими НМПшниками. Они прямо говорят. Они хотят отменить конституцию. Хоть законом, хоть силой. Так, а что это такое? Что за доп -сюжетники? Я как я понимаю, что можно ускоряться с помощью воротов и проходить. Послушайте, эвтаназия, стерилизация, касатки. Все это инструменты великого заговора по сокращению численности. Насилия. О, опять это место из этого из суднаутики. Эти мужчины и женщины оккупационная армия, которая преследует задачу установления общемирового сверхгосударства под управлением таракана. Время сжигать номерные знаки. Они лишь еще один символ контроля правительства над нами. Так, пока не понимаю, к чему это все, если честно. Поиск корабля. Так вот же он. Флотилия ужаса поднимает парус, чтобы распространить свое водное владучество. Лучше этой кули постеречься Ее противник по правилам не играет. Да я уже заметил. Несмотря вот на то, что охота на кулбеков была запрещена в 1997 году, многие охотники нарушают законы и попросту игнорируют. Так спутник, который пора уничтожить, уничтожьте. Солоная моя. А, я не помню Парки что это за вес, если... созданы для того, чтобы отвлечь нас от реальности. Это сделано чисто для развлечения, чтобы я просто без дела, как бы не тусовался, я ещё просто не понял, если честно. Неудачная коммуникация. Уничтожите вышку, кусайте, удержите взрывчатку врага, затем бросьте вышку, ударьте хвост. Если вам интересно, как у меня дела, руководство телеканала закрыло нашу программу из-за кадров реальной смерти. Поэтому я теперь вещаю онлайн. И в мои дела не несут свой нос всякие цензоры недоделанные. Нормально. Нормально. Из-за того, что смерть людей попадала на камеру, заблокировали канал, теперь он онлайн. Неплохо, неплохо. А ты чего уворачиваешься? Да вон я тебе уже два плавника отгрыз. Давай еще два. И лицо, в принципе, обгрызу. Так, а что вы мне, перестанете сегодня искать или нет? Б, этот крест так себе, если честно. Так. Блять. It's It's hey, так, ладно, давайте еще один дублик. Hey. Понятно, ладно. Взрывчатку будете бросать, ребят. О. Ай, блядь. Еще одна Да не человека, блин Ёбану. Гранату, гранату Хватай Отлично Еще одну, еще одну, бросаем, бросаем Пацаны, красавцы ага. Искатели правды. Чтобы за существо не учуяло Секретные оперативники с подозрительным названием НМП уже его поймали что за гнусность они замышляют? Я не понимаю, что это за квест, если честно. Переместиться комплекс на острове Пловер. А, ну на время битвы я не могу, да? Ну ладно, поплывет, так. Пока не очень понимаю, что от меня Сейчас не Но основной сюжетную линию я прошел. Все. Я даже могу под что-то Источник, близкий к инженерному корпусу армии США сообщает, что эта группа долгое время участвует в осознанном уничтожении жизни в Мексиканском заливе Угу Хорошо Все уничтожает все живое Красота вообще, идея гениальная Ну я сейчас помогу вам акулу молоко уберу Не против? А че за вечный поиск меня? Это, кстати, возможно, вот мне сейчас сюда отправят, это а только с DLC, наверное, меня сейчас перенаправят на страничку DLC, что... Да что ж за икод-то появилось? Знаете, меня просто вечно ищу. А, да, самая популярная передача по дикой природе, ведущие три пасы. Следуйте секретный комплекс на острове, Повысьте уровень до 40-го, получите новый с уровень, получите новый набор, бла-бла-бла и все такое. Все, что я мог, я прошел. То есть, по факту, у меня игра The End. Единственное, я не понимаю, почему у меня здесь, блядь, 9%. Я очень сюда теперь хочу приплыть. Поплыли. Мы пошли смотреть, что, почему, блядь. У меня там все деньги Меня это просто бесит. Может быть, это так и будет, пока я не куплю себе DLC, конечно. Ну, типа, пока не расширю версию игры. Но так, ну, Первая же локация, которую мы, по сути, начинали... И уже, блядь, не полностью пройденный. Или стоп. Нет, это какая-то другая локация. Подожди. Да, я прыгаю именно так, так что все-таки побыстрее. Или стоп, или что это за локация? Что-то не похоже на тот, который. Ну, который, грубо говоря, смечена. Или похоже, да не, вроде похоже. А. Ага. Да не, мы даже сюда ни разу не заплывали. Ну тут все очень близко находится, по крайней мере. Все очень просто. Уже с такой прокачкой, блин, здесь все найти очень просто. В целом. О, я еще вижу знак. То есть ее, в принципе, можно закрыть на 100%. В принципе, все эти локации, которые у меня сейчас здесь есть, можно закрыть на 100% очень легко. Потому что, в принципе, я все, что делал, все сделал. Тут здесь вот акулы молты, но... Значит, мы начинали все-таки не здесь. Я просто думаю, что это как раз-таки прямая локация, в которой мы якобы начинали заболевать. Другого... Ну, за мать. Все, что хотя бы просто 6%, но не просто так. Да, это мы когда за мать играли, проходили здесь. Или это все-таки так и было? Просто где-нибудь вот здесь... А, вот здесь, да, кстати, я больше чем предполагаю. Да тут и проходится все очень просто, вы посмотрите. Все прям на видном месте, буквально. Хищный мусорщик не прочь пообедать любыми отходами, попадающими на дно океана. А, О, вот здесь нас сучка. Так, а здесь под водой что-то. Давайте прогуляемся, что ли, пока нам позволяет играть здесь прогуляться. Да, не даю туда запрыгнуть. Невидимая стена. Я хотел просто побыстрее к тому предмету прийти, который вот здесь. Мы сейчас сюда поплывем, в принципе. Лучше заканчивать с начала в конец или с конца в начало, неважно, как удобно вам считать. Главное, чтобы это все правильно понималось. А, там сундучок. Причем, заметьте, когда мы, прежде чем стать наглодоном, мы сначала росли, потом стали пожилыми. В этой минеральной Блин, не блядь. было бы необходимости, если бы акулы Всего придерживались хорошо сбалансированной питательной деятельности. все первого уровня, божечки. Они же беспонтовые для меня просто. Блять, ты как ниже-то? Где-то ниже можно проплыть. Наверное, здесь? Да, отлично. Оп. Оп, давайте освежим. Ну и прибавляет анимал, да, это начальная локация на самом деле. Хм. То есть спустя всю игру я в принципе мог сюда приплыть. Тут наверное грот где-нибудь есть, я больше чем уверен. На самом деле, в самом своей жизни. не Бык поглощает множество плавающего в океане барахла. Так, теперь мы отсюда будем валить. На пришел. Я, кстати, что-то пропустил. Бля. Ну, мы сейчас вернемся к этому. сиди, потому что она на меня напала. А, первое начало. Ничего не знаю. Так, попомню. Мы, наверное, эту локацию закроем, и на этом, походу, все. А чё? Что тут еще делать-то, в принципе? Я просто не понимаю, где здесь грот, где -то почему то грот. Да, это та локация, это где мы людей ели 10 человек как раз, и потом воевали здесь. Только почему-то здесь судно какой-то затопившийся. Вопрос поначалу вроде бы не было. Не помню, по крайней мере, чтобы оно было. Ну, ладно, людей мы тропили. движущая силы акулы быка. По-моему, это практически всех, основное движущее это голод. Вот так. Мое легкое заключение, скажем так. А Чего они так все говорят? -то? Они такое ощущение, что вот, меня ищут до сих пор. Да эти три лодки меня до сих пор ищут, блин. Представляете? Но у меня уже поиск сбросился. меня уже никто не ищет. Но они все еще меня ищут. Так стоп, а это я еще. Предмет, Карты, ты, кому давать возможность взглянуть нашел. на содержимое желудка акулы? прекрасно знает, что акулы все ядны. Конечно, все Эй, акула где? Ты? Зачем акула, Животное животные с разнообразными пищевыми предпочтениями? Курочки. Что за баги? Почему я на них вообще наткнулся? Эти морские уборщики выполняют важную роль в очистке дна океана от съедобного и полу мусора. Так, нам сначала сюда. Я просто по пути акула-молд захватил. Так чисто. Если заметили, на людей не нападают, хотя плавают очень близко к людям. Очень близко к людям плавают. Так, следующая ты. Да, я правда сейчас, прикиньте, эту локацию на 100% поход закрою почему нет Одна прям перед самым концом вообще огулы, красота очистка океана от разнообразного ага. мусора так отлично тут еще где-то я что-то видел да а это в другую локацию как раз вот возвращение а сюда нам это пока не нужно все-таки начальной локации считается нет ну вот так здесь закончено 6 процентов все нам осталось вот. Ящичек получается один день И знак И все Раз это выполнено Прожорливый хищник Постоянно рыщет в поисках того Что может удалить его ненасытный год Опа, выполнено 100% закупил локацию, да? <связь> Вообще изи 100, 100, 100, 100 Тут остались просто доп квесты И красота, кстати, я не знаю как вот это забрать Но это пофиг А, ящик оставил. вот этот ящик не знаю как забрать Uh, это пофиг. Да, в принципе, все. А это допка. Перемещение доступно, как вы можете заметить. Мы сейчас uh, к гроту быстро приплывем. Но ну, мы не можем. Мы приплывем, чтобы сохраниться. Просто буквально сохраниться. Да, тут, правда, делать больше нечего, представляете. Вообще, я в шоке, если честно. Да, да, вот, я тоже в шоке. Говорю вам, вся алфавитная солянка агентств участвует в превращении этого места в экологическую мертвую зону, чтобы они могли, ну, чтобы они могли что-то сделать Что-то сделать, чтобы они могли хоть что-то сделать Так, давайте, ладно, через сушу переберемся, мы уже, как бы, это самые толстенький совсем Мы уже можем и так Быстро, быстро, вот так Оп. У меня просто нужно сохранение. Я дома. Так, а орган нам не дадут все-таки еще один. А да, да, да. Смотрите, прошел всю игру с биоэлектричеством. С биоэлектричеством. С помощью небольшого учительства, которое позволило мне игра. Просто... Не вижу смысла от остального. А как... Подождите, а как... А, ну это грубые мышцы, это фигня. Подождите, а как получить... Все теневое тело. Это же надо было уничтожать всех этих самых монстров. Но чтобы их всех уничтожать, я все задания... А, это вот эти допки, по-моему, надо проходить. Вот эти вот. Не вот эти акули, а допки. Да, и тогда... Получается, раз, я прошел Два. Три. Три, допустим, три. Челюсть раз уже есть. А... Да, есть. Раз. Два. Три. Ну да, все сходится. Три предмета как раз не остается. А ну да. 9 метров моя акула. 9 метров. Вот, вот это я понимаю. Вот это вот уже, как бы да. 9 метров, нихуя себе. Вот это уже жирная акула. То есть, когда мы с ним сражались, мы уже были 9 метров. Когда мы сражались, как его зовут-то? Ну вы поняли. Я забыл, как его зовут. Божечки. Еще столько квестов осталось. Это все надо выполнить, чтобы закрыть игру на процентов. Но прогресс по зову правды Это то, что я начал 12% Это не считая то, что еще там надо прокачать Улучшить, купить Так что, ребят, монитор На этом телеканал закрывается он ты тысяч Ну ладно, посмотрим еще Может быть, я возьму когда-нибудь Ну, когда, я не знаю Так что подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Предлагайте игры для обзоров подобное это Ну, вообще И... Ставьте палец вверх. Не обязательно пишите комментарии. Всех люблю. Всем пока. -пока.